Военный эксперт Леанков: секретные российские скифы застанут флот противника врасплох. Ромкая презентация перспективного подводного беспилотника Посейдон с ядерным боезарядом оставила в тени не менее значимую российскую разработку, получившую название «Скиф». О большом потенциале и технической новизне устройство говорит тот факт, что почти все данные о нем до сих пор держатся в строжайшем секрете. Само по себе детище отечественных конструкторов представляет собой баллистическую ракету, которая стартует из подводного положения. Главная ее особенность заключается в том, что после активации она способна длительное время находиться на морском дне, оставаясь абсолютно незамеченной для локаторов противника. Именно поэтому новинку назвали «донной ракетой». При необходимости нанесения атаки по подводным, наводным или наземным целям скиф приводится в действие дистанциона. Ракета молниеносно устремляется в сторону противника, который может быть удален на 300 км, — рассказал в интервью арейктор военный эксперт Алексей Леонков. Важной отличительной особенностью ракет «Скиф» является возможность менять место своей дислокации еще до боевого применения. Так, если потенциальный противник сможет запеленговать район установки «Скифов», аппараты самостоятельно переместятся на значительное расстояние и лишь затем опустятся на дно, — подчеркнул он. Даже сейчас неизвестно, на каком этапе находятся работы по созданию и тестированию донных ракет. Не исключено, что скифы уже могут быть размещены в ключевых точках мирового океана, чтобы в нужный момент стать для противника неожиданным сюрпризом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.